20 апреля в Институте геологии и нефтегазовой технологии Казанского федерального университета стоялась встреча выпускников. С этого года решили такую значит, запустить систему, чтобы они все приезжали в один день. Они приезжают в конце апреля, в конце мая, в начале июня, приезжает, приезжают, да, по-разному приезжают. А мы решили, что давайте в один день, чтобы они встретились все вместе. Потому что, знаете, вот выпускники – это наш главный продукт. Когда-то все те пришедшие тоже, как и нынешние студенты, сидели на лекциях, зубрили предметы и ездили на веселую геологическую практику. Все это они с большим трепетом в сердце вспоминают изо дня в день. Я работал и учился. Сидел всегда на первом, в первом ряду, чтобы можно было поспать. Преподаватель всегда же смотрит на Камчатку, а здесь можно похоропеть. Я просыпался от того, что... Сзади хихикали надо мной. Я, значит, увидела змею. Я не знала, как себя вести. Мне говорили, что как там надо это самое, не бежать, ничего, да? Но я, конечно, во все лопатки несла и боялась даже оборачиваться. Они еще мужчина же там смеются над это сам, девушками, говорит, она к вам ночью приползет. И я всю ночь сидела как-то. Как на пороховой почке. Я училась, практически была одна девочка, допустим, математика. У нас было там понедельник, первая пара, и которые, ну, очень сложно приходить, особенно общаговским. В общем, ребятам все, приходишь. И преподаватель всегда заходит и говорит, ребята, здравствуйте, Галина, здравствуйте. То есть это вот у нас была такая традиция. Не обошлось и без погружения в историю геофака. В гости вспомнили всех ее директоров, отличившихся преподавателей, известных выпускников. Они увидели старые фотографии, видеозаписи из архива. Нынешние студенты института подготовили для гостей зрелищный концерт рассказали о достижениях альма за последние годы. Диана Шилова, Леонард Вольтьяров, Универньюз.